Мы сегодня стали свидетелями замечательного события, удивительные работы, которые были представлены на фестиваль из разных школ города и из города Орша. Ребята потрудились на славу, собрали огромное количество информации, информации, связанной с историей, поработали в архивах, это очевидно, посмотрели... Не один метр кинохроники, наверняка, для того, чтобы создать вот такие емкие, очень содержательные и интереснейшие сюжеты. Для себя открыла очень много нового и интересного о наших земляках. Гордость переполняет. Ребята большие молодцы.